Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Как из старого и давно знакомого, можно сделать что-то оригинальное, неизбитое, то, что для многих будет ново и свежо. Наши любимые салаты в форме рулета. Царский рулет мой любимый. Для него я запекаю овощи в духовке, хотя можно их и просто отварить. Овощи и яйца натереть на крупной терке. На пищевую пленку первым слоем идет натертая морковь, как следует разровнять ее, придать форму прямоугольника, смазать майонезом. Тонкий слой тертого картофеля, который мы тоже пригладим. На каждый слой идет майонезная сетка. Посыпаем тертыми яйцами. На готовые слои укладываем с краю рыбу. Посыпаем измельченным укропом. Сворачиваем пласт в рулет, туго стягиваем его и убираем в холодильник на несколько часов. Нарезаем рулет на порционные куски любой толщины. Подаем на красивом блюде. Ну чем не царская закуска? Далее идет вездесущий оливье. Лаваш смазать плавленным сыром. Первый слой – тертая колбаса. На нее отварная морковь, тертый картофель, Соленые огурцы тоже натерты на крупной терке. И, конечно же, зеленый горошек. Сетка из майонеза и яйца последним слоем. Все ингредиенты нужно спрессовать. Я люблю кусочек в один укус, поэтому режу свой лаваш пополам и закручиваю его в рулет. Края склеиваю майонезом. Лучше всего такой рулет завернуть в пищевую пленку, чтобы лаваш не засох и не крошился при нарезке. Мне очень нравится такая форма подачи оливье, вроде как вкус остается прежним, а форма абсолютно другая. Ну и напоследок рулет-карнавал. Здесь тот же принцип. Отварные или запеченные овощи натираю на крупной терке. Укладывается все слоями. Между слоями сетка майонеза, картофель, яйца и морковь, а сверху консервированная горбоша. Посыпаем зеленью, приправляем на свой вкус. Плотно заворачиваем в рулет, помещаем его в холодильник на час, режем на ломтики. Если украсить эту закуску красной икрой, то она получится еще более нарядной и вкусной. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, а я вам говорю Бон аппетит и абьянто!